От Казахома, еду в сторону карман, карманский скал. Какие-то тут какие-то. Короче, дорога норм. Едешь себе, едешь, думал, тут этот, колодец или родник. Ну что-то непонятно. Ну, и вода, видно была, что это. Думаю, для этого ограживали. А тут следы крупные такие. Тут бегал. Лось что ли? Лось что ли? По-моему, два следа. Вот крупный, а вот мелкий. Угу. Ну ладно. Ехать надо, пока не затоптали. Мне, кстати, что-то какие-то тучи мне не нравятся. Все, к карман скалам Блин, дорога вообще шикарная. Там он даже машина стоит кто-то приехал сюда все велик бросил народ тут пикник устроил три машины по моему паркетники короче нормальная дорога тут видимо откуда откуда-то смотрите скуда они заезжают ну все начинаем восхождение можно было мне на своем черке сюда походу приехать только знать на откуда заезжать ну, ладно, у меня вообще не цель прям до места до машине доехать Я вон на велике гоняю кайфую пока еще есть возможность снегом не завалил прикольные местечки Глыбы большие. Саяти, наверное, дорога идет. Стопудово. Ступеньки так сейчас я по кругу пройду и потом наверх коптер еще надо будет запустить не знаю сегодня на кобылю голову вообще успею или нет сколько я тут сейчас прокопашусь надо же все посмотреть Солнышко не хватает. Сегодня, наверное, солнышко уже навряд ну, ли выглянет. О, а, так вот она, что ли, кобыля головата. -то? Точно, вот она. Вот получается ноздри. Вот ноздри. Вот как бы глаз, глазницы. Вот, туда уходит грива, типа как бы, что ли. Да, вот она, были голова это вот рот типа Ну, если я не ошибаюсь сильно Или это не она? Ну, очень похоже на самом деле Да-да-да Такой очень массивный камушек Мне кажется, это она, кобыльная голова. Так, ну ладно, буду сейчас дальше проходить. Все сейчас вокруг обойду. Потом, наверное, поверху. Мне нравится Инки тропинки, тропинки, тропинки. Блин, я что то уже кушать хочу? Надо где-то это привальчик устроить. Так, так вкусненько у них там пахнет. Пикничок. Так, все. Вот это вот уже обратная сторона. Обалденное место между прочим Дрончика еще надо поднять полетать Блин, Ну тут тоже вот опять же оно как бы такое деревьями закрыто Ребята с палаткой вообще На ночь видимо прибыли так если это кобылья голова то ниже по карте тогда что там каменный цветок по-моему где-то там еще там глыба вообще так нормально смотрится не знаю камера передает или нет все весь этот массив который прямо сверху наверное нет камера обычно мало что передает хочу зайти в этот куточек вот это вот она уже надо мной между прочим загажено, не зарисовано всякими писаниной всякой. Типа мы тут были. Офигенно вообще такой проход. Шикарно. Куча всяких закуточков, прям вот можно где нибудь себе местечко найти посидеть поесть я думаю сейчас у меня батарейка закончится мне придется снимать рюкзак и я поем крутяк почему очень советую почему я не знал об этом месте ну, я когда то как то помню на картах видел но что-то меня как сюда не особо манило. Не зря. Так, вот это я уже видел. Там он мне по тропинке проходил. Тест вот камушек видел. Офигенно. Там он детишки в какой-то пещерке. Типа. Очень интересно, конечно, что там, но не пойду же я к ним или там просто камень так нависает они там строят дом себе видимо забавно о -о -о, о -о, как оно вот оно как выглядит -то. крутячно И вот здесь проходит получается Стараюсь куда-нибудь попробовать наверх забраться. Там, наверное, ветер. Детишки деревья ломают зачем-то. Совершаю восхождение. Вот я отсюда поднялся. По вот этому проходу проходил. А, не, не по этому. Вон туда вон, туда я проходил. Так, а здесь? Ага. А как здесь? Что, неужели никак, что ли? Или что? Или вот. Или вот здесь вот. Ногу вот сюда вот смотрю, все ставят. Потом вот так вот. Беремся. Оп, вот так вот. Не знаю, как я буду спускаться. Еще и с одной рукой. В одной руке камера. Наверняка я это сложно сделал. Наверняка здесь где-то есть нормальный заход. Вон там. Ой, блин. Вон там я поднялся. Здесь батаре... Все, батарейка уже перечеркнута Значит, надо подыскивать местечко Вон там, наверное, где-нибудь сейчас Блин, ветер на ветру-то тоже не хочется Где-то бы за ветром укрыться куток такие кози трупы вот трупа ведет куда-то Главное, куда вот она там ведет или это подъем с тропы с основной ну сбоку которая проходит так, ладно батарейка еще пишет смысл камера еще пишет батарейка еще не вырубилась Сада трубками я хожу конечно тут не как все нормальные люди Ой, тут прям видно что много людей тут посещают это место В этот жолоб можно знатно кувыркнуться так, куда? так что надо быть аккуратней. Фух. О, полочка какая тут Так, ну и что, батарейка еще пишет. Где бы мне притаиться-то? Поесть, посидеть спокойненько. А ну, можно вообще вот здесь вот на корень сесть. На хвою. Тут ветра нету. или тут неудобно там у нас что не знаю где мне где мне не знаю проблема где мне поесть посидеть В общем-то практически все такой вот скальный массив сейчас я все-таки где-то поем посижу поменяю батарейку и не знаю дрон запускать не запускать как-то все она все деревьями закрыто, ветер еще С этой стороны все деревьями закрыто. Сверху, если так просто пролет сделать, наверное. Так, в общем я решил спуститься и уйти туда налево. Там где-то я видел местечко прикольное. А, тут вот это вот ступенечки здесь, по-моему Раз Два ой ой ой, -ой. Всё, пыль, пыль такая, сухо Это хорошо, что сухо Ну, вон там место интересно Или я его видел, но там, по-моему, как бы такой крути крутичок Там не сесть нормально Или можно? Камень не охота садится. Он холодный. Вот такая вот тут заханырочка. А еще ступенькой вот здесь вот так вот сел на него, прям под камушком Так, ладно, в общем, все надо батарейку поменять поесть, да, дальше двигаться Все, сижу тут Все, буду тут Камушек надо мной. Ой, нет, все-таки я решил, что мне тут неудобно. Ну не сесть, тут такой склон. В общем, иду туда, в сторону велика пока. Там уже где-нибудь найду себе местечко. Да и батарейка еще снимает. Велик вижу уже. Никто его не угнал. Это хорошо. Так, вот здесь вот где-то ведь подъем, по-моему, туда вот на ту перемычку. Да, вот здесь наверное сейчас я туда кстати уйду там там где то я видел местечко где можно приткнуться посидеть, почилить Вон велик батарейка еще живет хотя она перечеркнута уже сколько я? на вершине она еще перечеркнулась так сейчас я туда пройду там где-нибудь зависну Все, вот здесь. Да, вот, сяду на хвою сейчас прямо. О, сидушечка. И все. И нормально, вид шикарный. Сюда будет только не улететь. Наверное, все-таки двину в сторону машины. И может быть по дороге там еще заскочу на одни скалы недалеко от Кужехома. Блин, офигенно, мне нравится. Все, народ разъезжается. Так, пойду все-таки еще туда посмотрю, вот эти камушки пройду, вокруг то бывает вроде со стороны ничего интересного, а туда зайдешь, с другой стороны оп, что-нибудь интересное Тут такой даже сложно назвать навесом, я думал тут поглубже Промоенные, такие интересные Водой потихоньку вымывают все это Там вон какой-то небольшой скальный выход. Тут вот отголоски. Ну, наверное, там дальше уже нет. Ничего сейчас посмотрю еще туда. Загляну вот за эти камушки и, и все там. Ничего интересного не вижу. Туда я уже не пойду. Ну все, гол. В сторону машины. Я проехал сейчас хуже холмом, слева у меня остался, а справа, справа вот поднимается там видно уже камушки, горку Дороги я туда не вижу, ни тропы, ни дороги Думаю, сейчас где-то велик приныкаю и схожу туда, там должны быть скалы тоже Короче, поднялся на вершинку Ну да, вот, есть тут чуть-чуть ну, вот скальный выход. Ну, совсем маленький. Блин. Очень маленький, слово совсем. Не то, что я ожидал увидеть. Вообще. Одинокий камушек. Просто, можно сказать, одинокий камушек лежит. Так, ладно, все, хары, ходить, блудить, иду к Велику, иду к Велику и все и еду к машине. Еду сейчас туда в сады. Только я сейчас по вот этой по дороге проехал по нормальному, так сказать, не ну, как я сюда ехал. Брод через какие-то дебри. Ну, зато знаю теперь, что там по той дороге ничего делать. Значит, надо по этой, если что, заезжать. И то это не точно. Люди, он стоят с этой, да, саяти заезжают на паркинг. Ну, я только хотел на кужахом, в принципе, поэтому я сюда и поехал. Блин, тут что сейчас, тут брод Переехать бы нормально Тут что-то дорога Главное, до сюда дорога нормальная А тут что, все разворачиваются Все, и дальше ни ничего То есть, что, это я тоже зря сюда еду, что ли Ну, здесь я, допустим, перейду А дальше что там делать О, -о, -о, -о жесть Ладно. Что -то -то. Охота запрещена, говорят Какие дела. Ладно, буду пробираться уже. Там я пробирался, ну я тут через эти дебри уже точно не пойду. Сейчас здесь надо дорогу искать. Вот такой вот тут провод. Ну, тропа как минимум там есть, так что. Надо идти. Без бы не еще тут напоследок. Водичка. Блин, пить охота. А, у меня же вода есть. Так-то. Она должна быть чистая, кстати. Наверно. Но это не точно. И тут заводи. Река Черная, по-моему, называется. Надо на посмотреть. Ну, все, что. Еду в сады, думаю, что тут я смогу проехать. Вроде тут на квадриках ездят. которую я сейчас искал я так и не нашел если она там вообще может она вообще не в том месте непонятно так что О, Стреляют! имеет смысл в следующий раз заезжать стоять и все здесь я уже все посмотрел ну кстати эпичные там вот те скалы как со станции вот ты выезжаешь сразу же там в лесочке слева, который случайно увидел. Блин, мне вообще понравилось. Ну все, сейчас я где-то должен выйти на прямячок. А вот он наверно. Ух ты, там стреляет прям. Нормально. Так, вот она вроде бы эта дорожка. Да, все, вижу уже постройки сады. Ну, не сады, в смысле, а эти. Заброшенные какие-то домики, участки. Вот люди строили. Пипец, в такой глуши, ё-моё. Охренеть. Чё они тут? Жить собирались. Сруб сделан. Там какая-то сараюшка делали все под шифером по идее все норм пленки куча фу да и все брошено и уже никто тут больше ничего делать не будет там сараюшка ну, дальше еще какие-то построить Ну, Ну, вот что за участок Ну, тут Более так ухожено Домик с печкой Стоп, дома нет никого а люди строили зачем-то Копошились Да Далеко сюда добираться, конечно, даже если вообще, человек... ладно, когда сюда дорога еще есть, а вот так вот, дорога тут не особо, как сюда пробираться-то? Полаган. Тоже уже скоро бахнется. Скоро все это бахнет. Кто-то строил, ведь копошился. Планы были, надежды. Все. сейчас может даже людей-то этих. Нет, кто это все строил. Ну как вот в гусь такой сюда, не проехать ничего. Не, проехать можно, а но видно какой-нибудь. Возить все, материалы. Вот я и приехал. В следующий раз буду заезжать в Саярке. Ну что, засада? Шлагбаум закрыт. Я сейчас подошел, проверил, там замок. В общем, еду обратно там к тем людям. Ну все, слава богу, меня выпустили. Ладно, там мужичок вот делал машину, я оставлял. Со мной доехал до ворот, все, меня выпустил. Блин, вот так вот. Так вот, как вот оттуда выбираться? А вот он бы уехал, кого-то ездить искать по этим садам, кто есть. Тетка там одна еще, к ней подошел, там соседний участок, у нее вообще ключа нету. А тут говорит больше нету выездов. Только здесь эти ворота это так вот, если не выехал и никого не нашел, все машину оставил и это. Или ночевать в машине или на великий до города, блин, и Ладно, все, все норм. Они ездят сейчас, спросил у него, они через через заять ездят. Он с Екатеринбурга. Пипец, вообще такой в такой попе мира, блин. Сад. Ну хотя что то говорит, тут у нас природа, там зайцы по участку бегают сегодня. Ну, да, в принципе, да. После Екатеринбурга, да, кто тут рай. все че еду домой все всем пока до следующего видосика